Здорово. не забывай, что у нас есть группа ВКонтакте, кто не подписан, тот лох. Заебись, наконец-то уроки кончились, школа заебала. Давай покурим, давай. Стоять. Не с места, я буду стрелять. У вас не будет сигаретки. Нет, мы просто мусор выносим. Кого ты там, сука, вынесешь? А ну иди сюда раз на раз, сука. Чувствую запахло смертью, это я пернул Решите задачку и можете идти куда глаза глядят Говорят если слепой увидит икону, то он прозреет и станет видеть 64 Верно, как ты стал таким умным? Я просто усидчивый Сходи за хлебом Ты не видишь, я уроки делаю Сука, бздец Не смею задерживать, можете идти Учим в школе, низкие добрые.